По этому рецепту пирог с картошкой можно приготовить действительно быстро и легко, при этом он получается очень сытным и вкусным, с нежной и сочной начинкой, отличный вариант обеда или полблика. Чтобы придать пирогу с картошкой оригинальный вкус и аромат, используйте специи. Я люблю готовить это блюдо с тимьяном, так как он придает ему легкую пряную нотку, делая намного ароматнее. Надеюсь, что мой вариант – как приготовить быстрый пирог с картошкой, вам очень понравится. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. В глубокую миску вбейте яйцо, при помощи венчика слегка взбейте его со щепоткой соли до получения однородной массы, затем добавьте кефир и еще раз хорошо перемешайте. В полученную смесь добавьте соду предварительно погасив ее уксусом, еще раз хорошо все перемешайте, всыпьте небольшими порциями муку, чтобы не образовывались комочки, консистенция теста должна получиться, как на оладьи. Глубокую жаропрочную форму выложите бумагой для выпечки или смажьте маслом, вылейте в нее половину полученного жидкого теста, по желанию посыпьте его специями. Почистите и промойте картофель, чтобы избавиться от лишней влаги, подсушите его бумажными полотенцами, а затем натрите на терке. Сок лучше тоже слить, чтобы начинка не получилась слишком мокрой. Почистите и нарежьте лук, после чего смешайте его с картошкой. Вкусняшки, подписавшимся! Оставшимся тестом залейте сверху начинку, отправляйте пирог в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Время выпечки зависит от вашей духовки и размера формы, но обычно оно составляет не более 30-40 минут. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот что нам понадобится. Картофель 3-5 штук. Кефир 250 мл. Яйца 1 штука. Крупная. Мюка. 180-200 грамм, лук репчатый, 0,5-1 штуки, лучше использовать красный, в нем нет горечи, сода, 0,5 чайных ложки, уксус, 1 чайная ложка, специи, по вкусу, перец, тимьян и другое, соль, 1 по вкусу, количество порций, 3-5. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Удачи, друзья, заходите.